Наша гимнастика это гимнастика Сонарова. Она предназначена не для спортивных достижений, это не для кубиков на животе, это для здоровья. Если люди стесняются своего лишнего веса, малоподвижности тела и потому не выходят на совместные тренировки, у нас вы будете себя чувствовать совершенно комфортно и свободно. Это гимнастика, которую создал Александр Санаров, он уже приезжал сюда в Таревьеху и многим известен как Костоправ, Остеопат, а также создатель методики восстановления позвоночника, иммунной системы, как раз то, что сейчас нам не хватает, ну и других остающих систем. Состоит гимнастика из трех частей, две из которых вы делаете дома. Это первая часть, как правильно встать с постели, вторая часть, как сделать растяжку всех суставов. Обе части занимают по одной минуте. Третья часть, как запустить лимфатическую систему, которая в течение дня и будет чистить наш организм. Вот эту вот часть мы и делаем у моря на рассвете вместе, в 7 утра. Это занимает минут 10-15. В итоге у нас восстанавливаются суставы, иммунитет. У нас начинает нормализоваться вес, причем не от голодания и диет, а от нормализации обмена веществ в организме. Для этого мы параллельно соблюдаем водный режим, делаем детоксикацию, затем делаем очистку организма. Именно поэтому у нас такие существенные результаты. Люди не приходят похудеть. Они худеют, потому что восстанавливается обмен веществ. Стоит это мероприятие, в связи с кризисом сегодня, мы сократили это до 20 евро в неделю или 50 евро в месяц. Раньше это стоило 100, но поскольку сейчас кризис, мы сделали такие скидки. Если вы за неделю освоили все упражнения, потом можете с нами заниматься и не платить. Не освоили, значит 20 евро в неделю пока не освоить. Те, кто уже проходил у нас курс, а это обычно 3 месяца занимает, их отзывы вы можете найти на YouTube, их много или на Фейсбуке в группе «Позвоночник. Сторона жизни». Добавляйтесь туда, там вы будете в курсе, где и что мы, как мы делаем. Все вопросы по этому номеру телефона.